Всем привет! Я приветствую вас на моем э, именном первом марафоне. Я благодарна вам, конечно, бесконечно за то, что вы э, поддержали меня, поддержали мою инициативу и присоединились к этому марафону. Я обещаю вас не подвести. Э, сейчас будет такое небольшое приветственное видео. Я расскажу, что будет происходить в нашем марафоне. Мы с Фоксом расскажем. И, кстати, если вы э, не подписаны на мой YouTube-канал, то вы э, до сих пор не знаете, что практически во всех видео, которые я снимаю для своего YouTube, присутствуют вот этот вот код а, вот это такое небольшое вступление по поводу марафона он будет проходить а, в три дня то есть сегодня у нас вторник а, 16 марта а, сегодня я вам выложу Несколько видео первого дня. Мы сегодня поговорим про привязки Instagram профилей, мы проговорим, поговорим про бизнес-страницу, про Creator Studio и про какие-то ништячки. Завтра мы будем говорить про целевую аудиторию. Мы рассмотрим целевую аудиторию с разных сторон. И в четверг мы уже поговорим про рекламный кабинет, про какие-то функции рекламного кабинета, которые вы, возможно, еще не знаете. И Также я проведу, я об этом не говорила, но я вам покажу по шагам, как настраивается таргетированная реклама в рекламном кабинете. Вот. Примерно вот такой вот у нас план на эти три дня. Я бесконечно рада и такая прям взбудоражена этому событию на самом-то деле. Что я хочу сказать... Я тут бумагу... Да, своими суборшу <смех> что я хочу с вами сказать что для кого этот марафон возможно вы ничего нового для себя не увидите возможно но возможно я чем-то смогу вас удивить потому что я постараюсь выйти немножко за рамки стандартных разъяснений по каждому из пунктов и постараюсь рассказать вам что-то возможно новенькое о чем другие не говорят в контексте заявленных на марафоне тем вот так вот. В данном чате у вас нет возможности мне что-то написать, но создан, в рамках этого, этого марафона создан второй чат, ссылка на который есть в самом начале этого канала. Перейдите туда, если, вам интерес, если вы хотите задавать мне какие-то вопросы, там у вас есть возможность задать мне вопросы, мы будем там коммуницировать в формате «вопрос-ответ». Относительно марафона. Конечно, если у вас есть какие-то не такие сложные, не форматы консультации вопроса, то можете мне их тоже туда задавать, и я буду стараться отвечать на эти вопросы. Отвечать в том чате я буду, наверное, до конца этой недели, до воскресенья, ну, чтобы это было честно, чтобы это не растягивалось на какой-то такой непродолжительный срок времени. В конце марафона, понятное дело, будет мое предложение какое-то платное, интересное для вас, но это будет абсолютно необязательно. В принципе, если вы захотите, если вы не захотите каким-то образом дальше со мной взаимодействовать на финансовой основе, то, возможно... Вы будете просто рады э, тому, что вы участвовали в этом марафоне. Если он вам понрав понравится, то э, я вас, конечно, очень сильно призываю э, поделиться э, и поднять какую-то такую, не знаю, информационную волну по поводу этого марафона, чтобы другие э, тоже могли к нему присоединиться. <связь> а вот, я надеюсь, что вам будет полезно. Это, как всегда, меня характеризует, лишь бы было полезно. А, и спасибо вам за то, что вы со мной. И мы э, начинаем наш марафон.